Притчи о добре. За окном дул ледяной ветер, грозовые тучи взгромоздились над больницей, где лежал маленький пациент. Он был страшно болен, почти ничего не помнил и не замечал. Его увезли в обычную городскую больницу, все родственники в голос кричали, что там нет врачей, что никто не будет бороться за его жизнь, а мама просто верила и молилась. Однажды ребенок увидел красивые голубые глаза. Они смотрели на него так понимающе, что все остальное ушло на задний план. Где-то вдалеке молилась мама, взывая о помощи к Богу, не переставая звонил телефон, кричали люди. А мальчик играл с яркими вспышками света, которые неизменно оставались с ним после ухода ангела. Именно так называл про себя мальчик-мужчину в белой повязке и такими добрыми голубыми глазами. Ангелом которого так ждал ребенок, был обычный врач-реаниматолог, ежечасно склонявшийся над ним и проверявший сознание и самочувствие. Он успокаивал и подбадривал родных, говоря о том, что здоровье сына обязательно улучшится, необходимо немного подождать. И это придавало сил родным и близким. Они смотрели на врача, надеясь и веря в то, что чудо действительно случится. Ангел делал все возможное и невозможное, вкладывал все свои силы в спасение маленьких жизней. Он даже лекарства покупал сам, понимая, что у многих мам такой возможности нет. Ночами, сидя в ординаторской и опустошая кружку с обжигающим кофе, он объяснял жене, что сегодня не придет домой его маленький пациент нестабилен, и он не имеет права его оставить. Что-то внутри уставшего мужчины тянулось к этому маленькому мальчику, и его сердце, как натянутая струна, было неразлучно с ребенком. Мама замечала изменения в своем маленьком сыне, он начал улыбаться во сне и на его лице играли солнечные зайчики, хотя в палате было искусственное освещение, и взяться им было просто неоткуда. А мальчик знал, что все будет хорошо, и лечит его вовсе не врач, а те лучики добра, которые он оставляет у своего пациента каждый раз, когда приходит. И вот однажды грозовые тучи сменились на чистое голубое небо. Дождь прекратился, и показалось яркое солнце. В этот момент произошло чудо, тяжело больной ребенок пошел на поправку. Радостная и счастливая мама снова взмолилась к Богу, но уже с благодарностью. Вымолила. А врач с усталыми глазами скупо улыбнулся. Он не чувствовал себя Всевышним, просто выполнял свою работу, не претендуя ни на какие звания. И только один мальчик знал, что встретился с Богом, у которого усталые голубые глаза. Что вы все об этом думаете? Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь Ставьте на канал. Лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, переходите на каналчик после подписки. Смотрите другие наши видео.